фрагмент 4 задача d4 относительное движение мы получили в общем то дифференциальное уравнение для относительного движения точки то есть мы его получили вот в таком виде вот в таком виде то есть коэффициент умножить на соответствующую производную соответствующий коэффициент на соответствующую производную плюс свободный член Поскольку, повторюсь, все эти коэффициенты не зависят от времени, то это получилось, что дифференциальное уравнение, линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами. А его решение, повторюсь, смотрите, соответственно в задачах, которые мы рассматривали по кинематике. Например, посмотрите предыдущую задачу. Мы там уже решали похожую задачу. Там уравнение мы привели к такому виду. К классическому виду. x2' плюс k квадрат x равняется какой-то b. Какой-то постоянный b. То есть, вот такое уравнение мы получили. Здесь мы приведем, естественно, к такому же Виду. То есть, что мы сделаем? Разделим на m обе части. То есть, оставим старшую производную с коэффициентом 1. Все, что с x, перенесем налево. И этот множитель превратим вот такой квадрат. И все остальные свободные члены останутся справа. Так, делим на x. То есть, переписываем уравнение в таком виде. x2 штрих. Ну, заодно давайте раскроем все скобки. Омега квадрат r синус альфа. Плюс омега квадрат Х синус квадрат альфа минус cx плюс c 0 ноль минус mg косинус альфа. Вот эти слагаемые с х перенесем налево х2 штрих. А, извиняюсь, я здесь забыл на М разделить С на М. Здесь c на М. И здесь М убираем. Переносим, значит, налево минус. Или давайте вот так, ну давайте пока так перенесем. Минус х омега квадрат синус квадрат альфа плюс цена на М х равняется. И здесь свободный член. Омега квадрат r синус альфа. Дальше что? Плюс цена на М Л нулевое? Минус Ж косинус альфа. Ну вот, если мы сейчас перепишем в таком виде, то есть x2' плюс c на m минус омега квадрат синус квадрат альфа на x равняется. Ну и правую часть мы оставим точно так же. То есть это наше будет постоянно. Ну давайте, ладно, перепишем. Омега квадрат r синус альфа плюс c на m l нулевое минус... Ж косинус альфа. Вот, пожалуйста, наша вот это К квадрат, то есть вот этот корень в квадрате. Вот эту штуку, если мы представим, это будет наша К. То есть наша К в данном случае это что? Корень из c на М минус омега квадрат синус квадрат альфа. Решение, я повторю, известно. Мы его будем... Решение такого неоднородного уравнения Оно известно Где оно у нас записано Вот оно Мы будем его искать по вот этой стандартной форме То есть общее решение неоднородного уравнения Будет равно сумме двух решений Общее однородного Когда мы правую часть превратим в 0 И частное неоднородного В данном случае Общее однородного это что у нас будет Значит мы решаем вот такое уравнение Х2 штрих Плюс К квадрат x Равно нулю это у нас как раз и будет однородное решение. Отсюда следует, что x однородное, общее. Не буду писать общее. Оно, смотрите, повторюсь, предыдущее решение задачи D1. Оно у нас будет иметь вид C1, ну, сумму синусов и косинусов, соответственно. C1 косинус КТ плюс C2 синус КТ. В данном случае вместо К у нас будет фигурировать, повторяю, вот эта величина. Далее. Это у нас решение однородного. Общее решение однородного. В качестве неоднородного у нас, напомню, у нас правая часть, вот это B. Она у нас равна вот этой постоянной величине. Она вообще от времени не зависит. Поэтому частное решение неоднородного. В данном случае элементарно просто. Частное решение неоднородного. Оно просто будет равно вот этой правой части. Но еще разделить на вот этот k квадрат. То есть переписываем правую часть. И делим на k квадрат Правую часть у нас вот это омега квадрат R синус альфа плюс c на m L нулевое минус G косинус альфа. И делим на c на m минус омега квадрат синус квадрат альфа. Вот оно решение. Вы можете убедиться в этом просто подставив куда вот в это уравнение. Подставив вот это решение, вы убедитесь, что производная, повторюсь, мы получили решение в виде какой-то... Это какая-то константа. У нас. Подставляя ее сюда, что мы делаем? Производная от константы равна нулю. Значит, мы должны умножить что? Вот это вот k квадрат, а это у нас как раз есть что? Номинатель умножить на эту дробь. Соответственно, k квадрат и Знаменатель сокращается и остаются равные что? Числитель равен правой части. То есть это у нас решение в простейшем случае. Частное неоднородное. И вот сумма этих двух решений у нас и будет представлять, что решение нашей задачки. То есть x будет равняться c1 косинус КТ плюс c2 синус kt. Плюс. Омега квадрат R синус альфа плюс c на m L0 минус g косинус альфа делить на c на m минус омега квадрат синус квадрат альфа. Все было бы хорошо, но у нас неизвестно, что 2 постоянных интегрирования c1 и c2 вот этих два постоянных значения нам неизвестны их надо определить естественно мы определяем что c1 и c2 вопрос но нам помогают для этого начальные условия я уже говорил либо мы что для двух моментов должны иметь что x1 и x2 я говорил об этом в предыдущей задаче d3 либо мы должны иметь что для какого-то одного момента x1 и V1, ну, 1 В данном случае смотрим, что нам дано. Нам дано вот оно, x1 ну, в момент 0, то есть x 0 И скорость в момент в 0 То есть, обратим внимание, он оттянут в момент x0 из начального положения 0. Мы об этом говорим. И скорость у него направлена тоже в ту сторону. То есть его оттянули и толкнули в положительном направлении. То есть нам даны вот эти два значение x и v решение опять стандартное чтобы определить это мы что должны сделать мы, уравнение x от t у нас уже есть вот оно мы должны еще определить что x от t то есть скорость момент t как это делается очень просто вычисляем производную x штрих от вот это уравнение производная косинуса это у нас что минус синус и k выходит за знак то есть минус c1k синус кт производная синуса косинус и к выходит за знак плюс c 2 к косинус кт производная от всего этого равна нулю вот пожалуйста мы имеем два уравнения для определения двух неизвестных c1 и c2 нам теперь достаточно подставить значение Т равное нулю Поскольку у нас x 0 есть и v нулевое тоже у нас есть. И мы решим. Мы можем сразу это сделать. t равное нулю. У нас x равно 0. У нас x0 равно 0,3. То есть подставляем сейчас вот в это уравнение. Давайте сменим форму записи. Значит, 0,3 равняется. Косинус 0 у нас чему равен? Единицы. А извиняюсь, да, ну это. Косинус 0 равен 1, значит это равняется, что С1 умножить на 1 плюс синус 0 равен 0, то есть это 0. А здесь у нас мы должны подставить наши значения омега квадрат, R и так далее, и так далее. Ну давайте подставлять, раз уж мы взялись решать. Омега квадрат у нас и то есть получается плюс здесь. плюс это у нас будет что пи квадрат и квадрат умножить r у нас 0,2 умножить на синус 30 это у нас 1/2 плюс здесь у нас что будет c делить на m на l нулевое. c у нас вот, 1 делить на m на 0,01 это будет 100 и умножить на l нулевое на 0,2. Это будет плюс 20. Давайте так и запишем. 1 делить на 0,01 умножить на 0,2 минус что у нас здесь будет? g на косинус альфа. То есть минус уже это 10 умножить на корень из 3 на 2. Ну 0,85. Давайте напишем, приближем. Здесь у нас что будет дальше? С на m это 1 делить на 0,01. Что у нас было? Минус или плюс? Минус омега квадрат синус квадрат альфа. То есть минус π квадрат Множит на 1 четвертую. Это все равняется. Точнее, отсюда давайте следует, что c1 равняется. А чему равняется c1? Равняется 0,3 минус вот эту всю дробь. Это что? Давайте вычислять. 0,2 пополам это 0,1. 0,1 умножить на π квадрат. Плюс 1 где-то на 1 сотую 100 умножить плюс 20 минус 8,5. Делить на 100 минус пи квадрат на 4. Это равняется. Ну, давайте я округлю, чтобы вычисления проходили чуть быстрее, чтобы мы не застряли на вычислениях. Это 0,3 минус. Давайте пи квадрат я буду считать 10. Тогда это будет 1. Плюс 20 минус 8,5. А здесь что будет? 100 минус 10 делить на 4 минус 2 с половиной. Это будет равняться 0,3 минус 21 минус 8,5. Это сколько будет? 13,5 делить на 97 с половиной. Это равняется. Ну, давайте уже вычислим. 135. Делить на 975 равняется минус 0,3 равняется минус 0,162. У нас другой знак, значит 0,162. Итак, извиняюсь. Таким образом мы определили, что c1. Далее будем искать c 2 Я, кстати говоря, смотрю сейчас в решение. Там c 2 вычислено как 0,172. Но при округлении мы могли зевнуть 1 сотую. С точностью до сотых мы совпали с решением. Но продолжение давайте в следующем фрагменте проведем.